Всем привет! На связи Александра Бонина. Хочу вам показать одно из хороших эффективных упражнений для укрепления осанки и устранения сутулости. Согласитесь, данная проблема достаточно сейчас распространена. И мало кто занимается своей осанкой регулярно. И очень зря. Я вам очень советую заниматься все-таки систематически, хотя бы три раза в неделю для того, чтобы хорошо поддерживать мышцы в хорошем тонусе, улучшать их баланс и восстанавливать красивую осанку. Для того, чтобы выполнить упражнение, которое мы с вами сегодня разберем, вам понадобится эластичная лента. Вы можете использовать такую же, как у меня, со свободными концами. Что мы будем с вами выполнять? Смотрите, вам нужно будет взять ленту на ширине плеч или даже чуть-чуть пошире. Теперь мы с вами локти прижимаем к корпусу, и они у нас всегда остаются неподвижные. Считайте, что мы клеем буквально приклеили локти к корпусу и не можем теперь их оторвать. Дальше берем ленту, ладони у нас смотрят вверх, и считайте, что у нас на руках как будто бы поднос с посудой. И теперь, когда мы будем выполнять упражнение, важно, чтобы у нас предплечья все время оставались на этом уровне, то есть параллельно полу. Что мы теперь выполняем? Смотрите, мы сжимаем ленту в кулачках и теперь разводим ленту в стороны и возвращаемся обратно. И обратите внимание, что здесь движение идет за счет сведения лопаток вместе. То есть сначала я свожу лопатки вместе. И за счет этого я растягиваю ленту. А затем лопатки у меня возвращаются обратно. Снова свожу лопатки вместе, а затем возвращаются обратно. Если вы будете выполнять локально только за счет плеча, не включая в лопатки, то выглядеть это будет так. Вот вы растянули и вернулись. Растянули и вернулись. Видите, лопатки тогда не включаются в движение. Во-первых, тогда вы будете чувствовать только заднюю поверхность плеча. Возможно, даже будет какой-то дискомфорт, потому что здесь будет перегрузка тем самым плеча. Поэтому очень важно включать в работу лопатки. Именно они у нас будут тянуть плечо на себя, а за счет этого и будет тогда рука идти в сторону и растягивать эластичную ленту. Поэтому, пожалуйста, обратите еще раз внимание, что вы растягиваете ленту только за счет того, что лопатки свели и развели. Свели и развели. Видите, амплитуда движения сразу же становится другой. И Если вы будете выполнять его эффективно, то как раз будете укреплять целевые мышцы, которые отвечают за раскрытие плеч, за раскрытие грудной клетки, за формирование красивой успешной осанки. Обязательно попробуйте это упражнение. Напишите ниже в комментариях, как оно у вас получилось. И не забывайте, что сначала работают лопатки. Именно от них идет движение. Ну что ж, я желаю вам эффективных, безопасных и позитивных тренировок. На связи была Александра Бонина. Обязательно увидимся с вами в следующих видео.